Выхрел огонь. In U.U.T. Чё, блядь. Выхрел огонь свой Мейкрафт вилла. Что, блядь, подожди. In блядь. Подожди. Во тебе, МВУТ, Блядь, что? Ладно, короче, это снова World. да, дам, дам, дам. блять. Хотел сдохнуть в этой водичке. Прожидаю это снова, my world, да, я снова в другой форме лица. Так что где-то взрывается. Давайте тут. Не знаю. Выйдем хотя бы в нормальное какое-нибудь место. нормальную местность и полетаем. Ну и начнем серию. Ладно, поехали! Короче, я залетел тут на Luckyverse. Да, дам да, да. Бля, ребят, учеба, ху снимешь? Я, я надеюсь, я не забуду добавить вначале для некоторых людей. Я надеюсь, я не забуду дальше этот вначале написать дисклеймер. Либо я. Либо я... Либо я это я, ребят, mm, блядь. Ребята, все. если меня не скинут, тогда я выиграл. Опча нахуй. Опча нахуй. А, блядь, у него тоже, сука, самонаводящийся. Блядь, пизда мне. Блядь, прилечу же нахуй. Нет, живой пока что. Пока что, да. Блять пизда. Убегаем. Надеюсь, музыку тоже я не забуду добавить. Если забуду, тогда это будет плохо. Ведь... Ведь это будет плохо все. Блять пермская езда. Короче, да, сегодня нарушаем все традиции. И... И конечно я не знаю какие традиции это кролик нет это не кролик Если бы это был бы кролик но это не кролик меня-то за что вот это не я его убил но я как этот как крутой чел просто съебусь отсюда я решил про бриджить, как говорится а в, итоге... в итоге хер я про я хочу про бриджу Блять, ребят, пизда. Это чел это пивер. Ебучий. Если я его убил, это будет круто. Я его убил, это круто. Короче, давно я не играл на Майн Горде, я всем забыл, что это за сервер такой. Ебучий. Ебучий, ребят. Ебать. Блядь, какой у меня охуенный дисклеймер просто? Не самому нету 18. И я говорю, то что это видео не рекомендуется лицам. Не бесси... достигшим 18. Какой, блядь, ты нахуй дисклеймер. Блять! Как я по попал-то. Ч происходит? Опча! Самонаводящийся лук. Полбу хуюк, по л хуюк, полбу едак, полду хуяк, полду пиздак, Бля, пизда мне. Кролик вернулся. Злой. Сука, пизда моя. Пизда моя, чё, блядь, чё нахуй, чё я высрал, оп, блядь, сука, блядь, мне пизда, ребята, помянем меня, мне пизда, блядь, ещё не вариант. Блять, блядь, пизда, <с> ладно, хотя бы, да только не в следующую каточку, Да. Не знаю, что. Бля, где я пил, нахуй, чайку, блядь. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ёбану-ка, -пу -пу -пу -пу -пу -пу -пу. я чайку. Ёбану-ка, я чайку. Да, еще лучше придет. Короче, ладно. Я сейчас бы не заржать, от кое-чего. Может, ребят, если вы услышите на заднем фоне. Блять, сука, его очень пиздец, блядь. Если вы на заднем фоне услышите какие-то, блять, долбоебские звуки какие-то. Не переживайте. Это просто этот. Это просто вы этот шарики изоролик есть. Ладно, это просто один. Чел будет мне писать в дискорде сейчас, скорее всего. Типа сказал, что я пойду снимать, он меня за это заблокировал. Возможно, он напишет комментарий под этот ролик, но я хз. Блять, ебучий! Огурец в кропочке. Кстати, ребят, я вам хотел что сказать Что, блять, я ебал на... Короче, что-то я вам хотел сказать, я это не помню Погнали, может, так Какаши. Хочу обратно, блять, мне пермская езда Пермская езда либо челу этому. Надо научиться пользоваться яйцами. Не в том смысле. Яйцами куриными. Я на это надеюсь. Сука. Я на это надеюсь в Майнкрафту, что это обычные куриные яйца. Они человеческие. Блять, кто там? Сука. Пермская езда. Блять, мы не перзда. Пизда. сука за что я ненавижу моего урок? этих блять ебучих читеров кстати ребят не помните подскажите мне я забыл пупы пупсик зяби короче сайт где пишется процентуру в процентах сколько человек из нового рода читера Напомните мне, пожалуйста, название этого сайта, если кто-то его знает. Вот. Оставляем вам сердечко. Ладно, персонализация, что-то я хотел. Не, и так сойдет. Погнали в следующую катку. Ну а сейчас, ребяточки, я зашел на... Гандон-гейм. Сейчас мы поиграем в Гандон-гейм. А, а. -а. Ч ⁇ у меня меч сломался? Блед, ладно. Кто-нибудь, чем-нибудь, потом... Вдвойхочем. Сука. Короче, ребят, у нас в школе пиздец, у нас там информация, блядь, изложение каждый день там пальтик, по, по 5, по 0, пере... Сука, вот это, блядь, не чита. Короче, да, по 5 изложений в день, по 10 диктантов за один урок. Тем самым это, блядь, это уже не школа, это, блядь, ад ебучий. Ну, бля, хочу высшее образование. Говорю я классу, хочу этот, на высшее образование. Говорю, зачем тебе высшее образование? Ну, а чё, ребят? Кому этот? Никто не хочет себе высшее образование. Вообще, я хочу. Я, я пупсик, и я хочу. Ролик у нас получится достаточно коротким. Ролик получится коротким. До точно. Потому что я так решила. Блять, мне еще все это монтировать и выложить я должен срок. Что вы видите слева сверху. Вот этот вот срок я приблизительно должен хотя бы выложить ролик. Сейчас, по крайней мере, у меня есть время на поиграть. Не надо играться, а, типа уроки не надо делать пока что. Но их надо всегда делать, но я имею в виду. Я их начну делать в 16.00 делать снова. Это правда, в 16.00 я начинаю делать уроки. Правда, зачем вам это, ну ладно. Сука, пидоры, ебун. Ебун, блядь. Выебал. Вы Четвертый Четвертого хорошо, кстати, ребят, меня один раз не узнал... Сука, занимавайся. Короче, меня один раз не узнал одной Квестник на Ютубе. Он, типа, нашел мой канал такой, нашел канал чел одного, типа. Снимает там всякие едиты, ван, город такой. Это же я. Он такой... А, да? Ну, вот так вот мы и познакомились Ладно, познакомились мы по ну ладно Короче, вот такая вот у нас получилась Долбоебская серия Но почему бы, блядь, нет? Каждый нахуй Дай этот, дай Спасибо Ну-ка, давайте напишем И посмотрим, что у нас там Ну-ка 8к коинов. Ну, спасибо. Ну, я правда спасибо много. Euh, хорошо. Ч у нас будет сам в самом конце 30. -го? А, подожди. Кончили. А, кончились. 58 тысяч коинов. Достижинки, ладно. Короче. Вс, на этом и закончим. Блять, подожди. Подожди, блядь. Блять, подожди. Ставьте лайк. Блять. Я нахуй забыл свою концовку. Блять, без приколов. спокойно, но блять. Поздите. А вы well, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на мою страницу в ВКонтакте. Блять, снова забыл Короче, поддерживайте мой канал донатиком. Да, всем удачи. И Fuck. Okay. Say goodbye